На российский рынок выходит Хавел Дарго» — самый современный, технически продвинутый и дорогой кроссовер марки в России, построенный на свежей модульной платформе «Лемон». Исходный «Хавейл Дагоу», то есть большая собака продается в Китае с января 2021 года, однако экспорт начался лишь минувшей зимой. И российский офис «Хавейла» сразу начал готовиться к локализации «Дарго» на собственном заводе. К слову, на этой же платформе Лемон построен Джолион, младший кроссовер Хавейла, который год назад начали выпускать в Тульской области по полному циклу, со штамповкой кузовных панелей. Начальная партия Дарга тоже собрана на Тульском заводе, но пока вся кузовщина импортная. И в нынешней ситуации представители Хавейла не берутся предсказать, как будет углубляться локализация, и не придется ли перейти на импорт товарных машин из Китая. Изначально для нашего рынка сертифицировали два варианта внешности, но в продажу пошел только один с прямоугольной решеткой, украшенной хромированными элементами. Колеса всех версий 18-дюймовые, а под защитой моторного отсека мы намерили честные 20 сантиметров дорожного просвета. В отличие от Китая, где базовая переднеприводная машина предлагается с 1,5-литровым мотором, в России представлен только двухлитровый вариант. Эта турбочетверка совершенно новая, с непосредственным впрыском, умеющая работать по экономичному циклу Миллера, однако адаптированная под 92-й бензин. Коробка передач уже знакомая по другим Хавейлам семиступенчатый преселектив мокрого типа, а полный привод организован посредством муфты «Халдекс». В базовую комплектацию Комфорт включены светодиодные фары, 6 подушек безопасности, 10-дюймовая мультимедийка, однозонный климат, подогрев передних сидений, руля и лобового стекла, а также задний датчик парковки и круиз-контроль. В более дорогих версиях есть виртуальные приборы, 12-дюймовый экран мультимедиа, панорамная крыша, коленная подушка безопасности, двухзонный климат, подогрев задних сидений и целый комплекс электронных ассистентов от помощника парковки до адаптивного круиза и прозрачного капота. О ценах в наше своеобразное время говорить сложно, однако на дату начала продаж базовый переднеприводный Darga стоит 3 миллиона 200 тысяч рублей. Еще за 200 тысяч вы получите полный привод, а самый дорогой вариант стоит без четверти 4 миллиона. Для сравнения, обновленный совсем недавно HVL F7 стоит на полмиллиона дешевле, а старший рамный HVL H9 на целый миллион дороже.